В стенах Казанского федерального университета прошел лично командный турнир по стрельбе из пневматического оружия. Казанский федеральный университет проводит первый в своей истории турнир для преподавателей и сотрудников университета по стендовой стрельбе. По регламенту стрельба выполняется из положения стоя из пневматической винтовки. Дистанция выстрела 10 метров. Задача классическая – за пять выстрелов набрать большее количество очков, попав в бумажную мишень. Турнир это по стендовой стрельбе. Проводятся впервые для сотрудников и преподавателей. Надеемся, что это будет понравится нашим работникам, и мы в дальнейшем будем это проводить всегда. Эти соревнования проходят в рамках программы оздоровления работников КФУ. Мир был разделен на личные и командные состязания между мужчинами и женщинами. Первое место в командном турнире заняли игроки команды ДСО. Всего участвовало шесть команд. За первое место имеются дипломы и кубки для мужчин и женщин, которые победили медали и дипломы. Помним, что ТИР открылся 16 декабря 2021 года по инициативе бывшего ректора Ильшата Гафурова. Аделина драхманова Фарид Универньюз.